Всем привет! Сейчас будет легкий обзорчик Hyundai Kona 2018 год, двухлитровый автомат, передний привод. Да, ну полный прикольный современный практичное расположение фар вверху габаритные ходовые огни диодные кстати ближе к дороге у нас основная оптика на линзы у нас поставлен ближний свет а дальний на светоотражатели ну для дальнего в принципе нормально насчет черных пластиковых элементов кузова считается что это практично типа защита от камушков там как бы от таких царапин каких-то там вот так как это типа паркетник. Я считаю, производитель просто сэкономил, а выставил это как оригинальный дизайн. Правильно, когда деталь не крашена, тогда и нечего защищать. Недаром есть комплектация Enline, Iron Man Edition and Performance на 280 лошадок, где обвес покрашен в цвет кузова и смотрится классно. Это ведь городской кроссовер, они а внедорожник заточены под внедорожье. Я бы сделал так, как в других комплектациях, немножечко э, добавил от себя как бы, колесные арки и задний бампер покрасил в цвет кузова. Все остальное черное-матовое сделал бы глянцевым. Вот, вот эти вот элементы сделал бы крашеным черным глянцем. Я думаю, значительно было бы прикольнее и свежее, когда все в глянце, нарядно. Декоративные заглушки, повторяющие защитную решетку, сделал бы действующими. То есть, это вот, вот эта накладочка, она реально смотрится классно по-спортивному. А если сделать соты для дополнительного охлаждения, я думаю, прикольно. Даже сознание того, что оно охлаждает, и что все задействовано и максимально практично. Меньше заглушек, я думаю, было бы прикольнее. А так, на вкус и цвет, товарища, нет. Двигатель 2 литра, атмосферник, 150 лошадок, вроде бы неплохо для массы автомобиля, 1390 кг, но 179 ньютон на метр крутящего момента не даст вам супер динамику, но надежность этого двигателя порадует вас хорошим ресурсом и адекватным расходом топлива. Город 9 литров, трасса 7 литров, разгон до сотки за 10 секунд. По АКПП здесь стоит шестиступенчатый автомат, тот же гидротрансформатор, переключает плавно, настроен на спокойную езду. Для тех моментов, когда спешишь, есть кнопка Drive Mode с двумя режимами Eco и Sport. В режиме Sport она становится бодрее, большой разницы вы не почувствуете. Но если куда-то спешите, то за эту кнопочку вспомните. Салон просторный, что не скажешь снаружи, пластик везде твердый, вот торпеда, все абсолютно твердое, но не самого плохого качества. Двухцветовый салон смотрится неплохо, то есть все сделано со вкусом, без излишеств. Переднее сиденье с хорошей боковой поддержкой, значит на поворотах можно не напрягать боковые мышцы живота кстати очень удобное сиденье даже чем-то напоминает сиденье со спортивного автомобиля громко сказано но это реально такие вот ощущения регулировка на руле громкость очень удобно сидишь так пальчиком громче тише вызов принял скинул круиз-контроль все прикольно расположено да руль не кожаный но в принципе меня это не смущает Многих бюджетных тачек не некожено, как бы нормально все. Вот это зеркало. С левой стороны зеркала заднего вида оно увеличено. А с правой стороны обычно отражает все происходящее на дороге. Когда сдаем назад, камера в принципе показывает вот, траекторию. Все для того, чтобы комфортно припарковаться. Но качество картинки не самое лучшее то есть не жди качество мне что нравится вот когда допустим вот сейчас вот едем а потом останавливаешься и ставишь на паркинг и замочки открывается автоматически то есть постоянно паркинг где что-то выходить или пассажиры садятся. И сразу же открываются замочки не надо клацать там, как бы. вот, вот этот момент прикольный под торпеда есть два выхода для зарядки это необходимый атрибут в современное время так как у многих есть iphone а значит зарядка должна быть под рукой ткань на сиденьях среднего качества только мне не нравятся светлые вставки грязь пятна все будет видно как по мне лучше одного цвета со светлыми строчками сзади места немного но тачка небольшая чудес не бывает метр восемьдесят легко пассажир залетает двум таким пассажирам будет комфортно третьему меньше места но если ехать недалеко можно пережить но если вдвоем ехать то классно откинул подлокотник водичка тут кофе поставил подлокотник такого среднего размера достаточно чтобы не мешать друг другу в поездке у меня 1,86 м, ну, я, конечно, упираюсь, не очень комфортно, потому что упираюсь, но сидения сзади тоже удобные, место для ног, ну, нормально, достаточно, кулачок вместится еще, то есть вот так вот, ну, в принципе, для двоих будет очень комфортно. Акустика на нормальном уровне, приятно слушать, к звучанию вопросов нет. Багажник у небольшой, 361 литр. Если нужно перевести что-то габаритное, откидываем спинку сидения и получаем 1143 литра на борту. Посмотрим, что у нас здесь под крышкой багажника. У нас здесь докатка, неполноразмерное колесо. Вижу внизу виброизоляция, но ну маленький кусочек. Ну неужели производителю тяжело полностью заклеить вот эту часть? Ты берешь инструмент или ночью что-то произошло, ты его покинул сюда, ты поцарапал вот это вот покрытие, поцарапал краску. Ну, ну что, тяжело это сделать, но я не знаю, но все равно будет меньше шумов, если вот это все закатать. Ну чуть больше материала уйдет. Но я не думаю, что э, производитель обеднеет. Он может просто в цену докинуть, там, я не знаю, долларов 50. Люди с удовольствием переплатят эти 50 долларов. Но зато звуков с багажника будет меньше. Да и поцарапать в каких-то экстремальных ситуациях или когда там на дороге что-то делаешь, меньше все-таки вероятности. Вот это я считаю, вот эта экономия просто какая-то бестолковая. А так, в принципе, здесь все необходимое есть. Докатки. Достаточно в большинстве случаев Вот эта крышечка у нас написана На коврике выдержит Максимум 60 килограмм То есть больше 60 килограмм Сюда ставить не стоит Можно просто проломить вот эту крышку Практически ровный пол. Но место для такого внешнего размера довольно-таки нормально. В городе Кона себя чувствует нормально. На поворотах не сносит, кренов нет. Такое ощущение, что ты находишься чисто от легковой тачке. Кондиционер холодит хорошо. Я доволен. Но я предпочитаю больше климат-контроль. Но это другая комплектация. Разгоняется, 2 литра эту массу тянет. Да нормально тянет. Тапок надавил, вот ускорилось, что еще надо. Мы снова на сервисе URC. Юра, привет. Боря, привет. Юр, скажи, тачка новая, свежая. Что по лакокраске? Вот Как ты считаешь вот из опыта? Вот по первым ощущениям, еще нет никаких косяков, ничего не ржавое, как бы, еще каких-то серьезных ну, таких проблем. Исходите из того, что это Хундай, них абсолютно нормальная. А вот. вот смотри, я заметил такие приколы, можешь посмотреть. Битумом задул производитель внизу, местами, а дальше голый металл. Вот дальше от камушков. Это же для Америки, для, ну, для Америки делалось. Да, на американский рынок. То да, есть. поэтому. Ну, а в наших нет, условиях а в наших... лучше задуть, да, потому что ну, конечно. попадут Это, камушки и тут. И все, и сразу оно поржавеет. Ага. То есть Я если... думаю, что кузов вряд ли оцинкованный. Поэтому, блин, если подвижу камнями, будет по-любому ржаветь. Понятно. То есть лакокрасочное покрытие на нормальном уровне. На нормальном, да. Да, хюндатчик свои деньги отрабатывает. Да. Цена качество да. Все, Юра, спасибо, удачи. Да. Перейдем к ходовой. Спереди подвеска со стойками Макферсон, сзади торсионная балка. У полного привода много рычажков. По конструкции ходовая простая, как у многих автомобилей ничего нового. Зачем изобретать велосипед, когда и так все неплохо ходит? Кона прикольный свежий простой автомобиль с минимальными необходимыми опциями данной комплектации для комфортной ежедневной эксплуатации. Если дизайн нравится, можно брать не задумываясь. За эти деньги это действительно неплохой вариант. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах. Пока.